так, сегодня у меня опять распаковка как из предыдущего привет из детства Какая? привет из Советского Союза распаковка довольно быстро пришла, кстати, я вообще не ожидал это быстро распаковка придет, но оно вроде как майон шла не, не знаю вам как называется, в России такой вот у меня тоже такой девайс как в прошлый смотрите, прошлое видео ссылка будет вот вверху Там Трубка телефонная для именно для. На ну, ну, Именно для мобильного телефона. Трубку как старину. Так, сейчас запаковано, кстати, вот, очень отлично. Ничем не прошибешь ее. И что мы имеем тут? Однолитровый сифон. вот такой коробки что это? сифон и подарить не говорит. А что это? сифон Газ, газировку делать такое что и подарить не жалко сейчас мы как раз его испытаем сиропа у нас нет но есть просто вода можно просто воду будет сделать газированную пить газированную Хотя нет, я сейчас сироп сделаю черничный сироп, у нас будет. Посмотрим, насколько это будет вкусно. Так, все тут. Тут картинка по использованию. Так, что у нас в коробке? Штуковина, видимо, для баллончика? Что у нас еще сам а еще так вот видимо достану разберусь так все налил воду предварительно конечно блоснул этот китайский баллончик что дальше дальше мы дальше согласно инструкции Так, для начала вот это вот выдеваем сюда. Я не знаю, как это называется. И вставляем в емкость. Вот так вот, сколько я понимаю. Так как у меня баллончики эти не подошли, кажется другая формация, я просто нажал сюда, только сделал, пока держал, оно у меня Короче газировалась вода сейчас попробуем что у нас получится опа ну такая содовая вода надо будет баллончики другие не сильно газированная Слабо газированная вода получилась. Тут есть такая инструкция в картинках, что и как делать. Кстати, типа, по английски написано. Ну что, будем разбираться. Для начала так что мы имеем Такой алюминиевый, довольно увесистый баллон. Емкость емкость воды. Так, это вот я не знаю что. Кто-то доставать откуда-то. Это видим. Так, сейчас, какие они в один день пришли. Вот это посылка И баллончики сами. Для газировки. Мне интересно то, что продается в охотничьих Подходит? Так. Вот. Тут Обойма. Так, одну достанем. Что ж, согласно инструкции, пойду маливать воды. Вот это так вот выглядит. Так, насколько я понял, вот это вот снимать для съема. Да? И... А, вытаскивать. Вот это вот. Да. Да, вот вытаскивать заглушку эту. Сейчас, Сейчас мы это делаем. Сейчас мы будем пытаться делать газировку. Так. Теперь у нас ничего не остается, как закрутить. Закрутить. ну там, насколько я знаю, глухо закручивать. Баллончик-то этот, этот, баллончик вроде не подходит. Сейчас я попробую его. Да. Тут нужны поменьше баллона. Так, взял другие баллончики, которые должны подходить по размеру. И сироп. Сейчас посмотрим, что будет. Так, тут вчерашний какой-то... Мне не понравился. Точнее, где-то мне... Так, болот баллончики маленькие. Туда вот заходят. Так, интересно видно там? Что я не вижу то, что снимаю. Сбоку придерживаю. Так закручиваем куда не выстрелил все газ по-моему ушел но ну, как-то шипнул так интересно сейчас опа такой мне кажется надо перед после того как да, убирать. Вот в чем моя ошибка была. Так. Вот Матерь для Пробуем сиропом. Немножко сиропом. Отличный напиток получился. Всем рекомендую. Посылки в описании будет.